Привет друзья, меня зовут Костя Юдин Я ландшафтный архитектор Сегодня я хочу вам э, рассказать э, зачем и как я делаю искусственные камни, искусственные скалы а, Вот смотрите Вот здесь а, был старый каменный забор вот, Но он сейчас в аварийном состоянии Камни отваливаются и падают Вот а, И а, есть ну, то есть его нужно полностью э, капитально переделывать, капитально ремонтировать. Вот. И я решил э, укрепить этот забор с помощью искусственной скалы. Во-первых, это будет э, красиво, естественно, натурально выглядеть. Во-вторых, здесь это будут как большие горшки для высадки растений красивых. Также эта скала будет служить ограждением. То есть этот забор был все-таки небольшой, а эта скала будет высокая для того, чтобы случайные люди не, не, не попадали сюда, не падали с вот этих вот уступов, да, чтобы для них тоже было э, пребывание в этом ландшафтном парке безопасным. Как происходит сам процесс производства, как, как, как я все это делаю? Убираю. Все подготовительные моменты, проектирование, фундаменты. Я, я говорю только лишь о производстве самой скалы. Для прочности конструкции, для устойчивости мы берем основу 12-ю арматуру. 12-я арматура это, это, это несущая, несущая конструкция, несущий каркас. На 12-ю арматуру мы последовательно навязываем по уменьшению 10-ю, 8-ю, 6-ю и 4-ю арматуру. Чем Тоньше арматура, да, тем она создает более мелкие рельефные э, части. То есть вот это, вот, например, видите, сделан камень из шестой арматуры. А за ней второй, второй слой вязки, это уже двенадцатая арматура и восьмерка идет. Двенадцатая вертикальная, восьмерка горизонтальная. То есть для того, чтобы эта конструкция была устойчива. И она на сегодняшний момент даже вот в таком виде сетка армирует, сетка плетет, ну, переплетает эту арматуру и даже в этом виде она, видите, достаточно прочная то есть по ней даже можно ходить это прочная конструкция уже а когда она схватывается бетоном вот, первый, первый значит, слой это такой вид бетонирования называется таркет-бетон таркетирование то есть это способ набрасывания слоя цементного раствора, бетонного раствора на вертикальную поверхность, на стену. В данном случае мы видим сетку. Вот смотрите, вот здесь у нас у меня вязка, а здесь я уже набрасываю первый слой, черновой. Вот. Пока что это не фактура. Пока что это, пока что это не фактура, пока что это только лишь очертание нашего камня. Это просто для сцепливания, для скрепки вот этого металла. После этого, когда цемент застывает, эта конструкция становится необыкновенно прочной я постараюсь показать еще следующие шаги как мы в дальнейшем дальше будем продолжать ее делать а вот здесь у меня лаборатория по приготовлению бетонной смеси вот цемент вот песок значит вот пластификатор пластификатор нужно обязательно применять как правильно применять пластификатор просто ну, посмотрите в интернете или прочитайте инструкции вот. Это, в принципе, информация доступная. Вот. И вот таким вот образом замоченное фиброволокно. Видите? Это вот такие вот волосы. Вот такие волосы. Вот. Они э, скрепляют э, скрепляют бетонную смесь. Вот. И делают ее необыкновенно прочной. Вот это вот фиброволокно. Это... Это такое микроармирование, это микроарматура, микроарматура бетонной смеси. То есть есть у нас арматура металлическая, есть сетчатая арматура, и еще есть вот такие вот, вот такое фиброволокно. Именно потому что у нас ряд таких вот арми, армирующих систем, армирующих конструкций. Именно из-за этого все в совокупности потом получается, что э, скала становится необыкновенно прочной. И э, толщину скалы э, мы делаем ну, примерно такой 10-15 сантиметров толщина толщина вот этой вот вот этой вот этой корки получается толщина бетона 10-15 сантиметров бывает и тоньше бывает и тоньше то есть возможно это возможно сделать и тоньше вот почему 10-15 просто в общественных местах в парках обычно Какие-то ремонты, вот весенние ремонты, да, сошел снег, что-то отвалилось там, домой, возможно быть такое, да, вот, они нежелательны, потому что особенность больших крупных парков заключается еще в том, что парк предусматривает минимальное обслуживание, потому что бюджеты на содержание крупных парков, они просто огромные, из большой территории. И поэтому в вот, ну, каждом виде изделия всегда нужно, нужно учитывать то, чтобы обслуживание было минимальным. Ну вот, собственно говоря, поэтому в процессе строительства и закладываются более прочные системы, скажем так, более устойчивые, которые прослужат много лет вот, и, ну, и будут радовать своих зрителей. Спасибо за сегодняшний репортаж, спасибо за ваше внимание, жду ваших лайков, комментариев, Будет вопросов. Если что, обращайтесь. Очень буду рад. С вами был Костя Юдин, ландшафтный вот архитектор. До новых встреч, пока. У меня счастливые глаза были вообще или нет? Или озабоченные? Я просто хочу сказать своим зрителям, что я вот в данный момент был счастлив. Если у меня были озабоченные глаза, то они, скорее всего, озабочены были моим счастьем.